И снова здравствуйте, друзья! Я же как раз хотела сфотографировать, как я на трех устройствах веду прямой эфир. О, раздобыла телефон, кстати. Сегодня на этом телефоне вам, как и обещала, покажу деньгу. Да. Сейчас надо себя сфотографировать, пока вы собираетесь. Так, ВКонтакт еще только всех оповещает. Так, вижу, вижу, добрый день в Инстаграме, вижу, хорошо. Стоп, так, ой, как плохо видно, ой, как плохо видно, ой, ой-ой-ой, так, а если так? Вот, более-менее. Ой, как же я плохо вышла. Ой, давай еще раз попробуем. Ну что такое? Ну прям как-то мне не нравится. Вы здесь уже в контакт? Давайте тогда вот так. Ну, заодно посмотрите на мою рабочую обстановочку. Я потом это дело опубликую. Ну-ка еще раз. Да, хорошо. Ну, это смазано. Еще раз. Так, а теперь мой поворот головы. Ой, 20 килограмм никуда не спрячешь лишних, так что все нормально. Ну что, все в сборе. Теперь я смогу сделать пост о своем эксперименте. Сейчас я вас еще зафиксирую, подождите. Так, поворотик. Вот. Оп. Сейчас увидите, как я веду учет того, что я должна сделать. Я как-то уже показывала, вот так. Когда я это сделала, я просто вот так делаю, сейчас не буду. Выбрасываю мусорку, у меня вот здесь мусорка стоит. Вот примерно так. А еще у меня есть листочки по долгосрочным целям, по краткосрочному. Не дай бог, кто-то из родственников зайдет в мой кабинет и тут пошарит. Я здесь даже убираюсь сама, здесь вообще никому не позволяю убираться. Ну что ж, все. Я вижу, что у нас и ВКонтакте, и Инстаграм уже на связи, и YouTube. Добрый вечер, кому-то доброй ночи, моя любимая команда. Мы сегодня с вами будем говорить о бизнесе, как всегда. Но а, для начала, пока, пока не забыли, пока не забыли, Хочу спросить у вас, в акциях разобрались? Вот это а, акция 4 на 4 когда каждый квартал, каждый из вас, кто растет, там небольшие критерии, да, получает 10, 15, 25 тысяч рублей. Суть акции, чем быстрее станешь, откроешь звание директора, тем быстрее каждый квартал будешь получать именно по 25 тысяч рублей. Циферку 25 поставьте, кто разобрался с этой акцией. Может быть, какие-то у вас есть вопросы? 25-25. Да, очень классная акция. Ребята, скажите, пожалуйста, буковку ⁇ я ⁇ Кто новичок? Кто вот у нас зарегистрировался на этой или на прошлой неделе? В общем-то, в текущем каталоге. Кто зарегистрировался, у кого? Кто, кто новичок и пришел к нам в этом каталоге? Напишите буковку ⁇ я ⁇ Так, пока вижу 25. Хорошо. Ну, ну, может, и нет, конечно, новичков этого года. О, да не новички. Угу. Слушайте, какие молодцы. Новички. Молодцы. Смотрите, сколько вас в Ютубе. Да, отлично. Ребят, обращаюсь сейчас к новичкам. Есть ли у вас ощущение, что очень много информации? Если у вас ощущение, что голова взрывается, если у вас ощущение, что вы самый тупой человек на свете, я вас поздравляю, значит, вы пытаетесь разобраться в этом бизнесе. Бизнес простой, легкий, но надо его научиться делать, тогда это будет просто и легко. А вначале это кажется достаточно непросто и достаточно нелегко, именно потому, что мы не умеем этого делать. Ну, представьте себе, назовите мне любую профессию, ну, вот ваши профессии, в которых вы состоялись. Ну, которые вы уже умеете делать. Назовите свои профессии, пожалуйста. Какие у вас профессии? У нас в ВКонтакте вообще задержка очень большая, да? Я вам подготовила, кое-что сейчас покажу. Бухгалтер, тракторист, стоматолог. Вот на стоматолога, крановщик, юрист. Ну вот, уже лампочка уже улавливает идею. Ветеринарный врач, младшая сестра. Я по образованию врач. Да, чтобы вы знали. Вот, продавец, печник, учитель, бухгалтер. Ну, куда меньше всего учиться? Ну, наверное, продавца. И то, сейчас меня поставьте, в эту профессию, я буду самым тупым человеком на свете. И я уверена, что продавец не зарабатывает те деньги: ни юрист, ни медсестра, ни учитель, ни экономист. Не зарабатывает те деньги, которые вы здесь начинаете учиться зарабатывать. Ребят, сколько здесь вы можете зарабатывать? Вы за какими деньгами сюда пришли? Вот напишите мне цифры. Вот, кто учился на инженера-строителя, работаю мамы своих детей? А мы тут все мамы своих детей. Кто женщины в основной массе? Так, 550. Так администратор, 300, экономист, 50, за миллионами пришла. Молодец. Но вообще, это очень реально, это я не езжу ничего, прям миллионы. Я за этот год заработала 4 миллиона. Вот он, живой пример. Работаю нормально, последний год только. 200, 500, за большими. А вот хорошо бы суммы определиться, я вам скажу хотя бы объем работы, который нужно сделать. Да. Скажите, пожалуйста, вот эти суммы, которые вы называете, ну, они все реальные. Можете нолик перерисовать к той сумме, которую вы написали, и это тоже будет реально. Просто дольше. Просто дольше. Скажите, пожалуйста, вот эти суммы, которые вы называете, при условии, что с 50 тысяч рублей в месяц начинается пассивный доход. Скажите, можете где-то в другом месте зарабатывать? ваше образование, семейное положение, место жительства позволяют вам зарабатывать те суммы, за которыми вы сюда пришли? Вот Альбина пишет Чернова 20 тысяч рублей. Альбин, сразу ищите другую работу. Сюда не за 20 тысячами приходят. 20 тысяч легче зарабатывать, устроившись по, по найму продавцом. Я вам реально говорю, это легче. А, потому что первый год а, вашего нахождение в этом бизнесе будет самый сложный точнее чем быстрее вы выйдете на доход золотого директора 50 тысяч рублей в месяц как раз с этого момента начинаются пассивные доходы тем быстрее все сложности закончатся с чем вы пока пишите пишите есть другие варианты где вы можете зарабатывать вот ваши вот там даже 50 тысяч пассивно я уже молчу за 100, 200, 300, 500, да? Ну 500 пишут те, кто уже вник в идею бизнеса, это однозначно. 20-50 пишут те, кто недавно пришел или еще не успел во всем вникнуть. Да. Пишите, есть другие варианты или нет? Я этот вопрос стала задавать 8 месяцев назад, уже 9 месяцев. А знаете, почему я стала задавать этот вопрос? Потому что еще менее года назад, меньше чем год назад я еще думала, а надо мне это или нет? Ну, что, греха-то идти? Успешный человек успешен во всем. У меня уже были пассивные доходы. У меня уже было, ну, уже было неплохо. А надо ли мне это или нет? А могу ли я где-то? Ну, я рассматривала вопрос классического бизнеса, уходить в классический бизнес или оставаться в сетевом. Я задала себе вопрос, Кать, ну вот. Ты хочешь зарабатывать какую-то сумму денег пассивного дохода, а, а ты можешь где-то в другом месте такой зарабатывать, кроме как здесь. И вы знаете, все мои мучения прекратились. У меня появился такой фонтан внутренней мотивации. Я поняла, что да нет других вариантов, мене, нету и все. И у меня поперло. Поэтому я вам всем сейчас помогаю найти еще раз разбудить свою внутреннюю мотивацию, потому что, ну, друзья, других вариантов нет. И я эти уже 9 месяцев спрашиваю людей об этом, и, слушайте, еще никто мне не сказал, что есть, а потому что их нет. Да, можно где-то зарабатывать 100 тысяч, например, да, так всю свою жизнь положить на этой работе, а 200 вообще может забыть, что у тебя есть семья. Да, но это не будут пассивные деньги никогда в жизни. Я сама работала в частной клинике за очень хорошие деньги, и я знаю, что такое, когда у тебя есть работа, а жизни у тебя нет. Это у меня еще семьи не было. И пассивными доходами там вообще ни капельки не пахло. Согласна со мной? Со мной? Кто-то уже осознавал это, сталкивался? Поэтому то, что вначале сложно, непонятно, не получается, ощущение, что мозг взрывается, мои дорогие, это нормально. У всех так, у меня. Было так тоже вначале. Но у меня была ситуация чуть похуже. Я не знала, как это делать. Мне никто не учил, и пришлось изобретать велосипед. А у вас есть инструкция, у вас есть менеджер, у вас есть я в конце концов. Знаете, и мы подскажем, расскажем. У нас огромное количество директоров, которые вот за прошлый год у нас в урожайный год, столько директоров было. Вот можете в моем инстаграме посмотреть. Мне кажется, я никого не забыла. Правда, не знаю, может, в Молдове уже у нас есть веточка в Молдове, да, может быть, там еще кто-то появился, но, ну, может, я что-то тут упустила. Такое mm -hmm. может быть. То есть надо понимать, что вы сюда пришли учиться не бумажку с места на место перекладывать и не э, выполнять какую-то работу, которая ну, крайне проста, да, знаете, такое, шва, на швабру тряпочку подел, швабра влево-вправо повернул, тряпочку снял, тряпочку намочил и пошло заново. Нет, здесь совсем здесь деньги. Да, вот Марина пишет, а когда понимаешь, что дает этот бизнес, да, думаешь, как же я сразу этого не поняла. У каждого фрукта свой срок созревания. Смотрите, люди будут приходить и уходить в компанию, приходить и уходить, пока не созреют. Пришли, ну, ну что, давай, давайте на самом деле, да, сколько людей регистрируется? Я уже молчу о том, сколько людей послушал презентацию нашу. Говорят, нет, спасибо. Что можно подумать, у них есть другие варианты, где они могут 200 тысяч в месяц пассивно зарабатывать. Вот давайте далеко не ходим, давайте обо мне. Смотрите, у меня есть калькулятор. Все меня хорошо слышат, плюсики поставьте. Я сейчас захожу в свой личный кабинет моего банка. Я приняла решение вам на каждом своем прямом эфире показывать свою последнюю зарплату. Знаете Почему? Что-то мне сегодня переписывалось новичком, он говорит, что вы обманываете. Вы зачем этих людей обманываете? Вы же этого не получаете. Ох, мамочки дорогие. Я ему фотку, он говорит, да монтаж это. А, ну приходи сегодня на эфире, я тебе все покажу. Покажу. Вот я нахожусь в личном кабинете. Вверху, смотрите, Лотникова Екатерина Александровна. Видно? Вот мои последние начисления, которые были перед Новым годом. Какую цифру вы здесь видите? В тысячах. Какую циферку видим? В тысячах напишите. сразу видно что у ютуба быстрее всего да, происходит сразу ютуб циферки полетели так следующий пошел инстаграм контакт догоняйте Это 207 164 рубля, это мне начислила компания, внимание, за услуги сетевого маркетинга с 6 декабря по 26 декабря по договору номер, дальше придет мой регистрационный номер, от 13 января, т -т -т -т. но компания сделала нам подарок Новому году и заплатила нам это не 13 января, а 29 декабря. Вот такой, такой партнер у нас с Reflame. Внимание, вот здесь еще не вся зарплата. 7 тысяч еще оставили на номере. То есть к этим 207 тысячам 164 рубля мы прибавляем еще 7 тысяч рублей. Мы получаем 214 тысяч 164 рубля. Внимание, напишите 21, кто меня сейчас слышит. Это за 21 день. Давайте мы это разделим на 21 день и умножим на 30 дней. 305 948 рублей. Это за месяц. Мы же с вами привыкли за месяц зарплату воспринимать. На работу продавцами, юристами, учителями мы уже ходили или ходим за месяц. Кто так хочет? Есть такие? Если вы думаете, что это одна зарплата за год, нет, их таких 17. Вот она еще, шесть это с 15 -го, 11 -го по 5 -е, 12 -е. еще а как вам это какую цифру видите за 21 день ну, напишите мне цифру. как вам эта цифра зарплата и бонус, бонус рост за то, что я расту. Капец, я увеличиваю свои доходы, свои, понимаете, свои. А мне еще компания говорит, натика, Екатерина, тебе 300 тысяч подарок тебе. Тоже было перед новым годом. На какой работе вам делают такие подарки? Есть такие работы? Дальше пошлите. Ха. А вот деньги к деньгам. Я не успевала и не тратить все, что мне компания дает. Да? У меня деньги на счету лежали вот здесь. И э, банк начинает начислять маленький процентик на этот счет. Потом это конвертирует в деньги. И смотрите, деньги к деньгам. Да? И вот 3000 рублей мне еще просто окупали. Вот 3 тысячи, их тоже где-то надо взять, понимаете? Вот я сейчас пошла, мы же ребенку купила в школу. 6 тысяч рублей. Ну вот где-то что-то можно уже хотим суть работы. Сейчас, подождите. Мы еще с вами не, до конца не осознали, что мы держим в руках, понимаете? У нас же люди что думают про Арифлэйм? Что это что-то несерьезное, далеко не хомя, я такая была. Я потратила на трех работах и на двух подработках с утра до вечера, получала свои несчастные 100 тысяч рублей. Ребята именно несчастные. Потому что за то, сколько я жизни и здоровья туда вкладывала, это того не стоит. Я жила в Москве, все родственники на Кавказе. Я одна, денёшенька в этой сумасшедшей Москве, да, по этим съемным квартирам нашу как Алгелая. Ради чего? Ради 100 тысяч? А сейчас я сижу дома и 300. И, и я, слушайте, я, понимаете, я говорила, айфлэнни? чё? Что? что за лохотрон? Да, вообще, рефлейм умный человек, это, это несовместимые вещи. Я-то умная, но у меня всегда было понимание, что я все-таки не, не глупенькая девочка. Понимаете? Вот почему. И как только сюда человек приходит, и он понимает, что это вот настолько... Ребята, я вас вот в этот рефлейм зову, понимаете? Вот он, где у нас тут еще одна зарплата, сейчас мы еще одну найдем. Вот еще. Я вот в этот вас Арифлейм зовут. вот за 20 день красивая зарплата, как 300 тысяч, да, месяц. Вот в этот. Я не зову вас зарабатывать деньги с помощью каталога. Нет, вы покажете каталог знакомым. Ну а что, если лишние 2-3 тысячи можно заработать, что бы их не заработать? Тем более, пока они ваши клиенты, они будут привыкать к продукции, вы за это время вырастаете, им вот так потом покажете, они к вам в команду придут. У нас есть такая проблема, О, я не хочу звать знакомых для меня, звать людей в бизнес – это что-то сложное, для меня ничего сложного. Я вот так вот открываю показываю знакомых. Говорю, а хочешь? Пошли. Все, понимаете? Но когда э, я только начинала, даже ну, никто из знакомых вообще серьезно меня не воспринял, мое предложение. А я, кстати, сильно-то и не пыталась. Я им всем просто сказала, слушай, вот это у меня есть. Катя, девочка моя, у тебя что, плохо с зарплаты? Ты что, варифлеймщик? Варифлеймщики-то подалась. Я говорю, ой, пожалейте, бедную, закажите что-нибудь. Ну, шутку. Понимаете, изере заказывали. ой кто-то меня жалел, кто-то реально любит продукцию. О, что, правда, да? Ой, а то я заказываю, девочка мне там долго носит, ты-ты-ты-ты, а давай-ка я у тебя закажу. Ты -ты -ты -ты -ты". Сижу на работе, я же начинала, совмещала. Сижу на работе, каталог положила в ординаторское, говорю, друзья мои, я вступила в ряды прекрасной международной компании. Если что, каталог лежит здесь. Ну, все такие, кто хихи, -хи, кто хаха. -ха? Короче, хихихаха -ха сейчас я, но это не, не суть. Суть, что сижу и однажды в своем кабинете заходит ко мне через дорогу, через коридор работающий доктор и говорит приносит такой список заказ было на тысяч рублей ал ⁇ а заказ ну ты же сказал у тебя каталог тебе же можно сделать заказ говорю, а ты где такой ты, ты откуда знаешь что там в каталоге она говорит да вот что-то я в интернете рылась и то ли она... нет она не в интернете рылась ее дочка а, где-то каталог взяла ей кто-то дал она его посмотрела, то ли у метро она взяла. То ли... Это я и думаю, а что мы где-то заказывать? Ну, Катя, Катя ж сказала, если что, обращайтесь. Вот Я считаю, что это самый эффективный, самый комфортный способ сработать с теплым рынком. Слушайте, если вы не хотите звать их в бизнес, не зовите. Если вы не хотите им каталог показывать, не показывайте, скажите им, что вы в Арифлейм. Скажите, слушайте, друзья, всем привет! А вы знаете, что я сделала? А если подарка ногу сделала? Я зарегистрировалась в Арифлейме, а теперь партнер бренда Арифлейм. Вот так я отрываюсь. Короче, если что, пишите. Ребят, скажите, это просто? Это легко? Нет никаких заморочек на эту тему. Я понимаю, там, а, если знакомым, сама тоже врач предлагаю знакомым, оказывается, отказывается, дико на меня смотрит. Ну, продукт нравится. Ты не предлагаем ты ничего. Татьяна Никонова в Инстаграме. Не надо им ничего предлагать. Скажи им просто, эй, -э -э, друзья. А я в рефлексе записалась. Если что, не пишите. Легко, ребят. Вот не надо, пожалуйста, это насилие над собой. Не надо. Так вот, как вы поняли, 200 тысяч не на каталоге. Но знакомым надо сказать, что вы в Арифлэйн. Кто хочет, будет заказывать, а они будут привыкать к продукции, вы постепенненько выйдете вот на такие доходы, а потом они скажут, а ты что, до сих пор в своем Арифлейне? Я вот так спокойно всегда таким, вот моим знакомым, а так спокойно открываю приложение, я вот так показываю. Ну, а что это? Я говорю, это меня Арифлейн платит. Она что, правда? А что ты там делаешь? Я никого не рекрутирую знакомых. Они сами меня просят рассказать подробнее. Да, ребята, приход знакомых надо заслужить. Но вы просто вначале им всем расскажите, что вы здесь. На самом деле на знакомых бизнес не строится, потому что их слишком мало. Их слишком мало. Кстати, через неделю будет прямой эфир, когда я уже вам покажу зарплату с автобонусом. И там у меня получится за месяц 367 тысяч без премий. А еще через месяцок мне придет премия 800 тысяч. Так что давайте всех своих скептиков по понедельникам таскайте на мои прямые эфиры. Я на каждом понедельнике буду показывать вот эти зарплаты. Мне нечего скрывать. Это не такие сверхденьги по... Знаете, как, как интересно, когда, ты, когда вот разобраться, да, Ох, как хорошо бы зарабатывать 200 тысяч. А по большому счету 200 тысяч – это не такие сверхденьги по нашей сегодняшним меркам. Где пароль? Я а что, пароль вам все показала? Да? Поменяю. То есть, друзья мои, мы вас приглашаем, кто-то с нами уже, кого-то приглашаем. Не с каталогом бегать. Нет. 200 тысяч – не на каталоге зарабатываются. Я вам даже больше скажу. Вот Кто-то спросил, да, что делать надо. Да, людям надо рассказывать о возможностях. Мы вам дадим пошаговой инструкции, как это делать. Вот и все. Вот смотрите, есть, кстати, офигенное средство. Сейчас идет вместо платы за доставку. То есть ты его покупаешь, и доставка бесплатная. У вот два заказа делала в этом каталоге, два взяла. У кого есть такое, поделитесь. Это вообще бомбецкая штука. Просто это скраб для ног. Вот я масочку на волосы нанесла, скрабиком ноги поскрабила. ноги всегда в идеальном состоянии. Но это я просто хотела вам показать. Значит. Это было по распродаже в следующей серии. Вот есть компания. Давайте мы посмотрим на классическое. Вот вы сейчас главное поймите суть, да? Что надо делать. А технически, как это делать, это уже наши менеджеры вас научат, и мы с директорами создали шаблоны, инструкции. Я за этот год. Очень много сделала в этом бизнесе. И на основании этого созданы инструкции. Да, не только я еще, люди в команде. Да, и мы все создали эти инструкции. То есть у вас есть руководство к действию. Такой рецептик свеженький. У вас тоже такой есть. Да? Так, я вам хочу сейчас на примере вот этих двух штучек объяснить суть, что надо делать. Давайте мы сейчас отвлечемся от э, вообще и поговорим с вами о любом бизнесе вот мы решили а, иметь бизнес да? скажите для того чтобы был бизнес что должно быть в первую очередь что является основой любого бизнеса это производимый продукт или услуга который в принципе «Надо продавать на рынке». Вот как хотите, называйте это слова, «продвижение». Там, «ю надо продавать». То есть должен быть продукт или услуга. Ну, например, у салона парикмахерских услуга – это стрижка, ну, окраска, да? То есть должен быть какой-то продукт, основа бизнеса. Смотрите, продукт должен быть качественным или неважно каким. Лишь бы подешевле. Как вы считаете, когда будет работать бизнес? Когда продукт высококачественный за разумную цену? Или когда он какой-нибудь, но лишь бы подешевле? Да, если мы строим, хотим построить бизнес одного дня, который нацелен на то, чтобы все просто купили по одному разу, и мы закрыли свой бизнес, то это должно быть что-то подешевле. Когда мы хотим, чтобы человек вернулся за продуктом второй раз. Нет, это не просто второй раз, он будет пачками покупать. Ох, пожалуйста, ювелирные украшения от Арифы. Вот кольцо мое, но из новой коллекции. Вообще, кота. Слушайте, скоро каталог закончится, поторопитесь, если что. Да, это ювелирные сплавы, это натуральные камни. У меня знаете, сколько украшений? Я так их люблю. Я каждый день чуть нибудь новенькое одеваю. Ладно, отвлекаюсь, а то я же должна не больше 50 минут сегодня с вами общаться. Так вот, чтобы человек не один раз купил, а второй раз вернулся, продукт должен быть качественный. Итак, первый критерий – должен быть продукт. Он должен быть. Все финансовые пирамиды основаны на отсутствии продукта. Принеси деньги и все. А что взамен? Иногда взамен, ну, например, это там, ручка, да, Карандаш стоит там 10 рублей, а тебе его в финансовой пирамиде продадут за тысячу. Ну, то есть вроде как продукт есть, на самом деле его нет. То есть должен быть, а, продукт, он должен быть качественным. И третий есть компонент успешного бизнеса. Какой? Что еще должно быть массовым? Вот я решила произвести бизнес, ну, создавать бизнес. Я нечто такое произвела, суперкачественное, но не будет у меня продаж, если я что не сделаю? Третий компонент успешного бизнеса – реклама. Знаете, в чем проблема? Кстати, это новый продукт, который будет с третьего или четвертого каталога. Я как топовый лидер компании имела возможность заказать, пожалела, что заказала только один – то это наносить на кожу, а есть еще вдыхать масла. Их на кожу нельзя наносить, они высоко концентрированные, высококонцентрированные. Да? Компания научным путем, делая МРТ головного мозга, доказала, что вот, например, с красной меточкой, если я сейчас буду вдыхать, у меня будут активироваться отделы головного мозга, отвечающие за активность. Тут есть активность, релакс, уверенность в себе и еще что-то. Вот компания произвела шикардосный продукт, она первая в мире, кто производит аромамасла, не просто производит, а доказал, что вот именно сочетание вот этих масел вот в такой концентрации, вот то, что здесь тюбики, реально активирует отделы головного мозга, отвечающие за активность. То есть, ну, крутой продукт, но не будет продаж, если никто об этом не узнает. Проблема всех сколько я вижу вокруг себя, у нас новый дом, вокруг новые дома и постоянно предприниматели открываются. Их основная проблема, у многих есть хороший продукт. Они не рекламируют. Понимаете? Вс ⁇ Нет рекламы, нет продаж. Я ничего не рекламирую, люди же приходят. Я говорю, у вас магазин на улице стоит и мило, люди проходят. Это тоже один из элементов рекламы. Но он крайне недостаточен для того, чтобы он развивался. Это мне девушка, она у нас тут был магазин с детскими товарами, она жаловалась, что ее налогами дают. Я говорю, ну какие налоги? Ну давайте, я тоже предприниматель. Ну не надо рассказывать мне про налоги. Не надо. Ну какие? У вас, вы в Швецию поезжаете, там, там до 80% налоги платят с прибыли в Америку поезжайте, там 60% малый бизнес платит. Там только большой бизнес, 40% платит, а все остальные 60%. Ну что это такое? Ты в чем жалуетесь? Вы просто рекламу сделаете, чтобы вам люди что Она говорит, зачем они тратится на рекламу? Они же ко мне и так идут. Понимаете? То есть это основная ошибка. Почему компания Reflame одна из прогрессивно растущих компаний? Вообще, почему метод сетевого маркетинга один из прогрессирующих методов работы с бизнеса? вот это выставила шикардосный продукт в магазине она так не росла потому что потребовались бы миллионы на рекламу по телевизору и иначе бы не было бы бизнеса ребят кто знает сколько стоит минута рекламы на первом канале доход на тнт кто знает первых уст Скажите, сколько она сегодня стоит? Я вам скажу не сегодняшние цифры, а другие цифры. Несколько лет назад я узнала. Кто знает, сколько это стоит? Не знаете, минусочку напишите. В среднем полтора миллиона за минуту. Полтора миллиона рублей. И вот смотрите, у компании есть выбор. Либо она выходит в магазин и платит за аренду магазина, платит продавцам и платит полтора миллиона за минуту рекламы. Либо она берет эти деньги, которые она может вложить в рекламу, берет эти деньги, которые она должна вкладывать в аренду помещений, зарплату продавцов, и выплачивает тем, кто является участником сети, сети потребителей. Но мало просто потреблять. Да, выгодно, очень выгодно. Свежая со склада, цена доступная и, и так далее. Но если ты, как партнер бренда, хочешь зарабатывать много, то ты просто активно вместо рекламы по телевизору рассказываешь, но только теперь не о продукте, это тоже очень важный момент, а о бизнесе, о бизнесе. Потому что если мы будем рассказывать о продукте, к нам придут потребители. Потребители сегодня покупают, завтра не покупают. А если мы будем говорить о бизнесе, о возможностях с этой компанией, то к нам придут люди, которые хотят зарабатывать, но они не могут не мыться. Мы работаем с продукцией повседневного спроса. Мы не можем этим не пользоваться. Мы этим пользовались где-то в других магазинах. И вот если человек понимает, что надо просто поменять магазин, у него проблем с баллами, с личными заказами нет. И вот туча людей, и каждый по крему для ног. Туча кремов для ног продана. И при этом никто никому ничего не продавал. А с утра за вечера говорили о бизнесе. Ребят, понятно идея? Вот по идее, сейчас должно быть ста, стать понятно, а, ответ на вопрос, а что мы, что, в чем суть бизнеса и что мы должны делать. Да, знакомым, слушайте, алло, я в Арифлейм, если что, пишите мне. Да? Что-то купил себе, что-то знакомым обязательно находится знакомые, которые, Если к ними приставать, они месяц от месяца начинают там тебе что-то спрашивать. Да? Каталожек новый им покажет и так далее и тому подобное. Но основная наша работа. Мне девушка одна сказала: "Вы «Ну вот что-то красиво говорите, а потом выясняется, что людей надо приглашать". Я говорю: "Что значит выясняется? Это и есть суть нашей работы. Если совсем все упростить, то вот вы идете по улице в любом городе, селе сейчас есть такие да рекламные щиты, билборды. Так вот ваша работа это работа этого щита. Просто щит не вот щит такой сигнализирует, да, работа в интернете, там, подробности на сайте, ну, что такое, да, например. Вот вы то же самое делать в социальных сетях, в мессенджерах. Добрый день, есть возможность заработка в интернете? Интересно, нет? Да, нет, следующий, да, нет, следующий, да, нет, следующий. Какие-то посты, какие-то сторисы, э, ну, много этих. Я сейчас не хочу в техническую сторону, да, идти. У нас 40 минут, у нас минут осталось, я еще что-то хотела вам важно сказать. Самое главное, вы должны понять идею. То есть два, три компонента бизнеса. Первое – продукт качественный. Это Арифлейм обеспечивает. Наша задача – обеспечить третий компонент – это реклама. Вот поэтому мы партнеры по бизнесу. Арифлейм и мы. Мы с вами партнеры бренда Арифлейм. У нас с вами многомиллионный миллиардер в партнерах. Это представьте себе, вы решили открыть какой-то бизнес, да, и ищете себе партнера, потому что у вас нет денег на стартовое вложение. И вдруг приходит какой-то дядя и говорит, не вопрос, сколько, 3-5 миллиардов рублей тебе надо на твой бизнес. Компания рекрутинговую компанию проводила, да, в помощь нашему с вами бизнесу, чтобы легче было людям рассказывать, что был повод обратиться к людям еще раз, да. Миллиард вложила в это. Миллиард. Вот кто, кто, кто сколько смог, тот только и унес. Кто большему количеству людей рассказал, тот больше денег и забрал с, этого, с этой акции. То есть мы партнеры миллиардера. Миллиардер берет на себя обязанность производства, логистику, хранения, Работу с браком, работу с новинками. Компания платит деньги специальным агентствам, которые следуют, что будет модно, что востребовано, откуда вот этот продукт появился. Из-за что сейчас люди стали понимать, что то, что мы вдыхаем, тоже очень важно. Да? Вот. Компания обеспечивает нам актуальный, качественный продукт, чтобы люди возвращались за этим продуктом. Да? А мы обеспечиваем рекламу. А уж как? Невероятно. Много существует способов. Так, понятно, да? Хорошо. Итак, я тут сегодня новичков немножечко мучила. Значит, обращаю внимание, ваши мои дорогие новички, что благодаря акции 4 на 4 вы к концу года можете быть золотым директором с доходом 50 тысяч рублей и получите премию на 300 30 тысяч рублей. Обратите на это внимание. Дальше. Для тех, кто уже не новички, обратите внимание, что при открытии звания директора выше сейчас половина премии за директора, например, 100 тысяч премия, половина премии 50 тысяч вы можете получить уже через 4 каталога от момента открытия звания. Получается, мы маркетологи. Да, мы сетевые маркетологи. Это официальное название нашей профессии, нашей деятельности, я бы сказала. Исследование конъюнктуры рынка выявление общественного мнения. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Когда ваши доходы будут больше 200 тысяч в месяц, вы открываете ИП, и у вас вот это будет в Акведе написано. То, что я вам говорю, я наизусть это Вот. И сетевой маркетолог – это человек, это, это профессия, Просто есть сетевые маркетологи по найму работающие, а мы работаем на себя как партнеры, бизнес-партнеры. Вот, Но даже если говорить о самом названии профессии, то эта профессия внесена в реестр профессий России, стран СНГ, то есть это официальная профессия. Сетевой маркетинг, в отличие от финансовых пирамид, является законной схемой ведения бизнеса. Существует даже ассоциация прямых продаж. Но ну, тут еще тоже есть две разницы. Есть прямая продажа, это когда через каталог мы продаем. А есть сетевой маркетинг. Это когда продажи через каталог есть, но деньги люди зарабатывают на построение команды. Член, каждый член команды, который что-то просто приобретает себе. То есть этот бизнес уникальный. Все люди мылись, моются, следили за здоровьем, следить будут за здоровьем. Особенно после коронавируса сейчас многие задумываются о здоровье никак никогда. И они это делать не перестанут. Но они это делают в магазинах, магнит, ашан-машан, ашан, да, аптеках. Сейчас им просто нужно рассказать, что можно получать деньги, если покупать продукцию примерно такого направления, в Это будет еще выгоднее, экономичнее, потому что покупаем по ценам производителя. Так еще и, пожалуйста, дальше занимайся маркетологией. И тебе за это буду платить большие деньги. Вот, поэтому вопросы есть, пишите. пишите, пишите, пишите, пишите, пожалуйста. Так, скажите, пожалуйста, плюсик, у, кто у нас уже зарегистрированный, новостная лента у вас у всех есть, Васьки? Новостную ленту, пожалуйста, читайте три раза в день. Мы, очень, мы туда скидываем информацию в надежде, что вы ее читаете. Некоторые вещи мы просто не можем... Донести до каждого. Вот я даже себе пометила. По итогу первого каталога, в конце первой недели второго каталога, я получу свой первый автобонус. 47 тысяч за каталог или 67 тысяч за месяц. А в виде автобонуса мне, как бриллиантовому директору, выплатят 2,5 миллиона за три года. И это правда. В следующий понедельник я еще не покажу этого. А вот через понедельник точно, но в следующий понедельник тоже приходите. Я уверена, будет интересно. Мы с вами обязательно пообщаемся. Какой картой вы пользуетесь? Нам надо открывать новую карту. Значит, смотрите, когда у вас доходы там до 5000 рублей, они на номере, и, в принципе, делая заказы, вы этими деньгами можете оплачивать, и можно ничего ну, не открывать. Какая разница, зачем носиться с этими картами? Вот, когда доход более пяти тысяч, 7, 10 тысяч, все, что вы не используете, копится на номере, вы открыть самозанятого можете на любом этапе. Да, то есть берется приложение, устанавливается на телефон самозанятого. И все. Карта вам предоставляется партнером, э, есть банк-партнер компании «Арифмэль», предоставляется бесплатно, еще на ней кэшбэк, и еще если с нее платишь за заказы, то там еще из заказов скидка, там, ну, короче, вообще, молодец. Никаких походов в налоговую, никаких отчетов, ничего. Вам туда просто просто. Причем карта, вот как у меня, вот у меня счет, да, он привязан к моей карте. Нет, она не... А, вот она. Ой, не этих карт дофигища. Não, não. Ну, то есть фишка в чем? Деньги приходят, я ее даже не достаю, эту карту. Деньги приходят и поступают на карту сразу же. То есть они приходят в личный кабинет и сразу на карту. Вы можете с карты идти обналичивать или там через интернет-банк. Я обычно через интернет-банк тык-тык-тык и -ты uh, перевожу, куда мне надо. Сейчас законодательство России, по крайней мере, так, так хорошо сделало. Вообще красота. Но когда ваш доход более 200 тысяч в месяц, вам надо будет открывать ИП. Ну, тоже никаких проблем. Я сотрудничаю с точкой банком. Я им плачу 3000 рублей в год. Они за меня делают все отчеты. Они за меня везде все платят. Они мне такой советский присылают. Екатерина Александровна, мы за вас оплатили. Та -тата -тата -тата -тата. Или, Екатерина Александровна, ваш отчет налоговый готов, одобрен. Вам нужно только вот ваше подтверждение его отправить. Я просто на кнопочку нажимаю, он ушел. У меня даже на моих ресурсах есть такое, такое видео, налоговый оргазм. Это просто я начинала свою предпринимательскую деятельность, когда еще не было сотрудничества с этим банком. Вот этими, с этими отчетами я носилась. Ой, мне всегда так тяжело давалось, я все забывала, все путала, это ужас. У меня вообще мысли вообще, ну, склад ума вообще другой. Вот, и когда вот это за меня все стали делать, <смех> было такое, я просто на это смотрела и просто кайфовалась. Господи, так бывает, а что так можно было? Вот, но до 200 тысяч можно самозанятого и вообще никаких проблем. Значит, давайте подведем итог сегодняшней встречи. Еще раз, кто так хочет, как я вот здесь показывала, просто я не буду сейчас заново заходить, пароли вводить. Кто так хочет? Кто хочет, тот берет и делает все, что вам рекомендует менеджер. Первое, что нужно сделать, вы там настраиваете инфоисточники, чтобы не потеряться. Второе, вы изучаете шаг один. После шага один вы делаете активационный заказ, то есть заказываете себе, может быть, кому-то знакомо, может, в подарок, на полторы тысячи рублей или более. Можно более, если более, там еще подарки получите. Например, если на 4000 то туалетную воду за 2,5 тысячи рублей в подарок. То есть очень выгодно, очень выгодно сделать именно заказ. Но там, в принципе, на получение туалетной воды у вас будет время. Вам можно первый заказ сделать на полторы тысячи, а второй уже сделать еще, и суммируется заказ в течение каталога. Вот. Ну и что? Фактируем номер заказа. Дальше вам дают следующие инструкции. Следующие. Следующие. Вы все это осваиваете. И все. Вы просто должны научиться, как правильно, не навязываясь, не приставая, не донимая людей, красиво, качественно давать информацию. Более того, существуют методики, когда не вы пишете людям, а люди пишут вам. И вы об этом тоже узнаете, когда вы пройдете вот эти первые шаги, активационный заказ и так далее, и так далее, и так далее. Со скольки процентов самозанятого можно открыть? С любого процента. Ребят, напишите, пожалуйста, сколько бонус-баллов вы сделали в этом каталоге. Если вы еще не сделали, вы новичок, допустим, или вы не новичок, но еще не сделали, напишите нолик. Если сделали, напишите, сколько. Понимание, что вы здесь можете зарабатывать 200 тысяч, понимание, что других вариантов нет. Все. Дальше поехали. Инфоисточники, шаг 1, активационный заказ. Шаг 2, блок, блок, шаг следующий, следующий, следующий, следующий. И все. И чем быстрее вы двигаетесь, тем быстрее вы начинаете получать свои деньги. Особенность нашего бизнеса заключается в том, что зарплата от нуля – и начинает расти. Мне иногда спрашивают, сколько вы заработать за первый месяц работы. Я говорю, не знаю. Люди, которых я зарегистрировал в первый месяц, до сих пор делают заказы. А кто-то из них даже стал директором. Понимаете? То есть я до сих пор за первый месяц работы получаю деньги. И у вас так будет. Поэтому вот смотрю, вот специально спросила, вот кто ставит нолики, посмотрите, пожалуйста. Я знаю, что Слушайте, я в этот бизнес пришла, очень, у меня хорошие доходы, я могла купить много чего. Но малое знание продукции, малая просвещенность даже в уходе за лицом и так далее и подобное, я просто открыла каталог, у меня такое ощущение было, что мне нечего заказать. То есть у меня и деньги были, но у меня было ощущение, что мне нечего заказать. Вот. Но большинство еще сталкивается с тем, что... Ой, первый заказ уже я его буду делать. Вы смотрите, сколько людей делает не то, что там 25 бонус-баллов, Это то, что вы видите, 183, 121 – это бонус-баллы. То есть 25 бонус-баллов – это первый активационный заказ для того, чтобы получили доступ ко второму шагу обучения, да? это на 1500 рублей или более. 4000 рублей, когда вы получаете в подарок туалетную воду, да, за 2500, это 100 баллов. Смотрите, люди делают 226, 162, 28. Я сейчас у них спрошу. Продают? Берут себе витамины детям, себе витамины, маме витамины, туалет на воду, помыться, побриться. Ну и парочки, парочка, может быть, парочка есть клиентов из знакомых, которые мне сказали, эй, я в если что, пишите. Это очень просто. Поэтому... Вам сейчас, кто поставил нолики, срочно срочно спросите у своего обучающего менеджера, как вам дадут инструкции, как сделать заказ, чтобы легко это сделали. Если какие-то вопросы по каталогу, обратитесь, вас тоже проконсультируют. Срочно делайте заказ, оплачивайте его и срочно переходите на второй этап. Потому что я сейчас вам задаю последний вопрос. А вы 200 тысяч хотите зарабатывать когда-нибудь или как можно скорее? Ну-ка, друзья мои. Да, вот, спасибо за обратную связь, все для себя беру. Да. Конечно. Я еще не встретила ни разу ответа, что когда нибудь будут пусть в следующей жизни? Все хотят как можно быстрее, потом как можно быстрее надо сделать заказ, как можно быстрее пройти все эти обучающие шаги, как можно быстрее всему научиться как можно быстрее начать получать деньги. У меня на сегодня все. Как регистрировать, как правильно выстраивать стволы, как правильно обучать. Вас все они научат. Прямо сейчас, да? Идем и делаем. Чем быстрее хотим денег, тем быстрее делаем свой первый заказ. Вот и все. 50 минут, я молодец. Но я сейчас предысторию вам расскажу. Ребятки, если какие-то вопросы есть, задайте мне, пожалуйста. Я вам сейчас расскажу историю, что обычно я провожу прямой эфир полтора часа. Я тут пообещала сама себе и всем, что я научусь проводить за час. Ну, я каждый день себе делаю какие-то вызовы. И в прошлый было час, одна минута. В этот раз я сказала, будет 50, не больше. Не больше. Завтра в 11 часов э, встреча у вас с другим директором в прямом эфире. Не пропустите, я думаю, будет. Я, я уверена, будет тоже интересно. Ну видите, как я сразу тут уже уверена, что вам со мной интересно. Это, ну, я очень на это надеюсь. Вот, отличное настроение, отличный эфир, прекрасно. Вот, поэтому завтра в 11 в новостной ленте, я почему спросила про новостную ленту, не пропустите, пожалуйста. Кто еще не делал заказы, обратите внимание, там сейчас есть классная акция. Сделай заказ на 25 бонус-баллов те же, ребята, и ты можешь выбрать набор стоимостью 1000 рублей всего за 249 рублей. Обратите внимание, это мыло, крем, гель для душа, что-то еще. Там сейчас столько акций вот, для новичков, поэтому обратите на это внимание, проконсультируйтесь э, с менеджерами, чтобы они вам, может, подсказали по акции еще что-то, и вообще не будете задавать вопросы. Знаете, э, чаще мы сталкиваемся с тем, что люди боятся, боятся спрашивать, потому а вдруг я покажусь глупо. Так вот, у нас в корпорации за все совсем наоборот. Если вы чувствуете, что вопро ваш вопрос тупой и глупый, Задать его 100% надо. 100%! Я, это я по себе знаю, потому что иногда вот такого маленького, глупенького вопросика, ответа на глупенький вопросик не хватает для того, чтобы общая картина сложилась. Ну что ж, все Так, вопросы пошли. Роскошный набор надо брать. Скоро 8 марта. Да, набор очень классный. Он только начался, пока на складе есть. Берите. Так, ювелирка заканчивается. Тоже обратите внимание. Каталог ювелирных украшений заканчивается. А, вот. Ольги 2 часа ночи спать не хочет. Оля, отдыхать. С какого возраста подходит на Wish Скин Energy? Слушайте, вот эта голубая серия, вы имеете в виду, да, Анастасия? Ну, по большому счету, ее можно и в подростковом возрасте. Ну, можно, а что там такого? Там ничего сверхъестественного. Вот, поэтому... Когда у нас лицо начинает терять энергию? Ну, где-то после 22-23, ближе к 25 годам ну, кожа Уже нужно. Да, я им тоже пользовалась, хотя я сейчас пользуюсь фиолетовой серией. Так, еще, еще, еще ваши вопросики. Хорошо. Мне так нравится в Инстаграме, когда кто-нибудь поставит класс, и так это классики летят, так красиво, красиво, красиво. Ну что ж, Друзья мои, следующий понедельник я вас жду. А вообще у нас каждый день по 11 часов, а иногда и даже вечером в 19.00 директора, у каждого директора свой день свое время, встречаются с вами, выделяют время на общение с вами, приходите. В этом бизнесе успешным становится не тот, у кого ноги определенной длины или размер груди определенный, или родственники с волосатыми руками и ногами, или там какое-то специальное образование. В этом бизнесе успешным становится тот, кто принял решение стать успешным. Вот принял человек вот здесь. Да блин, ну не получается, но я все равно буду делать, пока не получится. Так и нет у меня других вариантов. Хочу и 200 тысяч, хочу, как Катя Лотникова, вот так вот всем знакомым показывать. Что говорю? а? Понимаете, вот хочу, хочу жить на такую зарплату. Хочу машину за 2,5 миллиона. Хочу, хочу, хочу, хочу. Хочу, и еще раз хочу. Хочу, чтобы на сцене поздравляли перед тучей камер. Хочу, чтобы залы аплодировали. Вот, меня скоро будут награждать тоже. Хочу, других вариантов нет. Все. Значит, я вот тут принял себе решение. Это знаете вопрос: кто такой лидер? Лидер это человек, который вот здесь себе определил, что он пойдет до конца, до цели, несмотря на препятствия это человек, который будет делать, даже если не получается. А если не получается, если у вас что-то не получается. Вот вам сказали научиться вот это делать, а у вас это не получается. Вы себе ответьте на вопрос, а вы готовы научиться это делать, чтобы 200 тысяч зарабатывать? Если готовы, значит, просто научитесь делать. Если не готовы, значит, 200 тысяч вам не нужны. И никто не сказал, что они нужны. Я не знаю, что лучше, жить в нищете или в богатстве. И в богатстве, и в нищете свои проблемы. Есть проблемы у богатых, есть проблемы у бедных, и каждый решает, какие у него будут проблемы. Я выбор свой сделала, я хочу иметь проблемы богатых. А вы какие хотите иметь проблемы? Проблемы бедных людей? Я знаю, что среди вас есть люди, которые далеко не бедные. Но я так вот просто говорю, чтобы было понятно. Никогда. Какие вы хотите иметь проблемы? Те, которые у вас сейчас есть, или те, которые будут, когда ваши доходы увеличатся на 2 нуля. Давайте вот так скажем. Потому что я знаю, что среди что к нам в бизнес сейчас приходят люди с доходом и 10, и 150 тысяч в месяц на наемном труде, правда? Где нет пассива, а где есть кошмар бесконечного, бесконечного бега по, по кругу. Нет, Татьян, без проблем не будет. Даже не мечтайте. Если вы думаете, что а, увеличив свой доход на два нуля, у вас исчезнут проблемы, нет. У вас исчезнут те проблемы, которые связаны с тем, что у вас нет двух нулей дополнительных. Но будут другие. Ну, не знаю, мне эти проблемы, вот когда мы за доход увеличились. То есть а, раньше у меня была проблема, я жила в съемном жилье, проблема. А сейчас у меня проблема а, на расширение мы идем, что, пятикомнатную квартиру или двухэтажный дом. Вот, понимаете? Вот Как-то эти проблемы мне вот с двумя нулями больше нравятся. Я готова. Проблема выбрать машину. Вы что, думаете, не проблема? Компания сказала, два с половиной миллиона не дешевле. Мы тебе хотим подарить. Да капец. Пришлось вникать в эти машины, разбираться. Два Я выбрала, а она полтора. Нет, пришлось. Проблема. Думать, что, не проблема? Проблема. Поэтому... Так какие вы хотите проблемы? Когда доход на 2 нуля больше или те, которые сейчас? Деньги, они не делают вас счастливым. Но они открывают вам множество дверей и возможностей, с помощью которых вы можете стать более счастливым человеком. Потому что нет ничего хуже, когда ты не знаешь, когда у твоего ребенка сапоги проходились а на улице, грязь, а у тебя нет денег на новые сапоги. Нет ничего хуже, когда приходится выбирать. Мужу мы что-то купим, важное, нужное, или жене? Нет, хуже, когда ты живешь с родителями в квартире, понимаешь, что тебе вот эта жизнь уже вот так достала, семья должна жить отдельно, а у тебя нет других вариантов. Так вот, ребятки, если вы хотите зарабатывать 250 тысяч, уже 250, нормально ставки повышаются, да? 250 тысяч в месяц, и у вас нет других вариантов, Лена Швецова, ВКонтакте я тебе отвечаю, Пойди и научись это делать. Кто у нас еще писал, что что-то не получается? Пойдите и научитесь это делать, если вы хотите. Не бы ваши проблемы. Да, иногда люди думают, что я ну, из очень обеспеченной семьи. Ну, вообще-то нет. Мои родители колхозники. Жилая в сельской местности, в маленьком поселке Шоумян, Георгиевского района Ставропольского края. Деньги родители зарабатывали, продавая огурцы помидоры, саженцы. Я вместе с ними и брат. Мы эту клубнику выбирали, мы ее сажали, морковку, свеклу. И я так насмотрелась. Так я набатрачилась на в этом сельском хозяйстве. Сказала, не хочу. Потом в институт, потом врач. Я так наботрачилась врачом. и Сказала все, не хочу. И так я пришла к бизнесу. И спасибо Богу Всевышнему, Вселенной, что дали мне возможность увидеть возможности этого бизнеса. Все, 59 минут, 9 секунд. Я молодец. Никогда не будет подходящего момента, никогда не будет, никогда вы не будете на 100% готовы. Вот-вот, сейчас детей в школу отправлю, ну, а потом в институт, потом. Вот-вот, а, сейчас здоровье поправлю. Вот-вот, сейчас я еще теории научусь, потом буду делать. Никогда не будет идеальных условий. Надо делать, брать, делать сейчас. Как получается? Не получается, делаем, пока не получается. Сто раз не получается, делаем сто первый раз. И не И У вас все обязательно будет. Все, что вы хотите, и даже больше. Я, если честно, никогда не мечтала, что я смогу столько зарабатывать. И я понимаю, что это вообще не предел. Все. Всем пока, мои дорогие. До новых встреч. Завершим. Завершим. Завершим.